твоя задача поймать бекона любой ценой а ага. хорошо а ты хороший друг но очень доверчивый тебя могут обмануть ну мне просто все интересно но я буду осторожен я отойду ненадолго окей привет хочешь посмотреть что у меня в машине а да что там вот ты попался теперь ты будешь пленником Лисограда. Пусти моего друга. Mm -hmm. Ни за что мы его съедим. Я спасу тебя в следующей серии.